Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня речь пойдет об одном из самых моих любимых растений. Это, конечно, бугенвилья. Ну, вот здесь у меня еще бугенвилья, и здесь у меня стоят... Ну, кто смотрит давно мой канал, они уже знают, что у меня более 30 сортов бугенвилья. И сегодня я хотела бы вам рассказать, по моему наблюдению, какие же сорта цветут в зимнее время. Видео я назвала сорта Бугенвилли, но не судите строго по произношению. может быть, где-то я и неправильно что-то произношу. Так что смотрите видео до конца, будет интересно. Ну, начнем с сорта Дабл Пинк. Он, наверное, вообще на первом месте очень цветущий сорт. Он цветет постоянно. И летом, и зимой, и весной. В общем, только вроде как бы кажется уже отцветает, вот заново начинает набирать свежие бутоны и опять весь в цвету, в цветных предцветниках. Здесь у меня вот такой большой уже кустик, тоже это сорт Дабл Pink. Видите, вот где такие зеленые прицветники, вот новые. То есть скоро будут свисать большие розовые грозди. Ну, красиво, конечно. Бугенвиля вообще очень красивая и эффектная лиана. Здесь у меня цветет Клонг Fire. Тоже махровый сорт бугенвилли, Просто сейчас все равно солнца не хватает, но хотя и досвечивается лампами, но прицветники не такие яркие, как должно быть. Вообще махровые сорта, да и вообще на Бугенвилле главное это солнце. Но вот эти сорта цветут в общем-то хорошо и Зимой и летом. Ну и, конечно же, сорт Вера Д Пурпур. Она тоже цветуния очень хорошая. Смотрите. А с приближением весны и летом у нее вообще цветение такое обильное. Такие шапки вообще. Очень смотрится, конечно, красиво. Дабл Ред. Это тоже махровый сорт Бугенвили с такими красными предцветниками. Хотя вот когда начинает полностью распускать, у нее вот здесь вот видите, какие розовые еще предцветники, тоже такой, я бы сказала, цветущий сорт Бугенвили, но чем ярче солнце, чем больше, тем ярче становятся ее прицветники. Это у меня цветет сорт Limber Lost Beauty. Белая махровая, с такими зеленоватыми, можно сказать, прицветники у нее. Тоже цветет она хорошо. Сорт Дония. Мне тоже нравится этот сорт. Она тоже, в общем-то, цветет вот такими большими шапками цветных прицветников. Посмотрите. И сами прицветники просто огромные. Смотрите, какая красота. И цвет такой прицветников вообще обалденный просто. Очень красиво. Сорт Boys des Rose. Тоже такой хорошо цветущий сорт Богенвили. Такой цвет прицветников тоже такой нежный, такой какой-то, знаете, лососевого цвета прицветники. Но очень красиво. Очень крупная тоже. Тоже очень эффектно смотрится. Хочется как-то показать. Сорт. Дабл оранж. Да, тоже махровый сорт Бугенвили. Такие, смотрите, прям насыщенно-оранжевого цвета прицветники. Тоже так очень эффектно и красиво смотрится. И она у меня цветет тоже всю зиму, то есть у нее где-то отцветает и обратно набирает цветные прицветники. Здесь просто неудобно снимать, листочками закрывает. сорт Australian Pink тоже хорошо цветущий сорт и тоже крупные предцветники. прям такой розовый нежно розовый цвет очень красиво смотрится Asus Gold тоже пышное цветение тоже махровый сорт. И цветет тоже очень хорошо. Очень эффектно смотрится. Сорт Australian Gold Тоже такой сорт красивый. И тоже такой, знаете, могу сказать, обильно цветущий. Зацветает вначале вот такими яркими оранжевыми прицветниками, а потом уходит в розовый цвет. И на одной ветке получается разным цветом, то есть ярко-оранжевые и розовые. Хорошо цветет сорт Orange Yellow Butterfly. Вот у него такие еще предцветники, очень такие, ну, отличаются. Сорт очень интересный. И тоже постоянно цветет. Тоже вот у него оранжевое в начале, а потом уходит в розовый. Также могу сказать про этот сорт Ротана Райнбоу. Тоже постоянно цветет. Ну, в зимнее время, конечно, поменьше прицветников, но все равно цветет. Тоже прицветники, такую имеет форму. И вот такой вот еще сорт. Затерития. Тоже крупные очень прицветники. Насыщенного такого розового цвета. И посмотрите тоже, какая ветка. И вся вот в этих прицветниках. окна просто еще плохо так снимать. Очень тоже красиво смотрится. А это зимой. Представляете, что будет весной и летом. И махровый сорт мне он очень нравится, потому что имеет, посмотрите, сколько цвета прицветника. От оранжевого до розового и с, прям практически белого. Этот сорт называется Rose Welts Dialekt. Все в зависимости от освещения. И у нее могут быть и светлее предцветники, и более такого прям, знаете, прям в малиновый цвет уходит. Ну, интересный сорт очень. И тоже постоянно цветет. Ну вот такое видео получилось. А вообще у меня на канале есть очень много видео про Бугинвию. Как ее омолаживать, как ее обрезать, как провоцировать цветение бугенвилии, как формировать, как укоренять. Если кому-то интересно, можете зайти и посмотреть. У меня там целый плейлист, посвященный именно этому растению. Уже, конечно, приближение весны, и у меня прям большие планы по поводу бугенвили. Я хочу их всех пересадить, то есть формировать им всем, часть укоренить, и все это буду снимать на камеру. Увидимся в следующем видео.